Здравствуйте! Сегодня мне необходимо продолжить пошив масок. Вот эти маски у меня бумажные. Размером они все разные. Вот три маски, все разным размером. Пошив в основном один и тот же. Три складочки. Резиночки здесь разные тоже. Но это бумажная, это двойная маска. Мне необходимо сегодня сделать маски из другого материала, из нетканного материала, потому что маски из хлопчатобумажной ткани не так защищают от вирусов. Лучше всего делать маски из нетканных материалов. Это флизелин или что-то ему подобное. Вот у меня нетканный материал. Я пробовал его стирать, он хорошо стирается. Гладить его нельзя, потому что он расплавится. Но если на поверхность положить ткань, то можно и прогладить его. Приступаю к выкройке ткани на маску. Размер этой выкройки у меня 20 на 20, это я для себя делаю, потому что супруги маску я делал 18 на 18, а средняя будет где-то 19 на 19 размеров. Разметил и разрезаю, из двух частей она будет служить. Одна часть идет такая ворсистая, это будет вовнутрь находиться, а другая эластичная, гладкая. Беру две части этой выкройки, вот одна и вторая, складываю их, все лицевые стороны идут в одном направлении, складываем так. И по периметру сейчас я буду проходить. По периметру буду начинать шить с нижней части. Итак, начинаем шить. Резинку я беру вот такую, это резинка рыбацкая, беру две резинки одинакового размера по 18 см, и его внутрь ее ставлю. И на угол, вот так вывожу ее. Вот на угол вывожу, и дальше начинаем прошивать. Теперь второй конец резинки сюда завожу тоже на угол, маленечко натягиваю ее и дальше делаю прошив. Беру вторую резинку и аналогично первую завожу ее на угол. Вовнутрь так резинку укладываю и в этом месте завожу ее на угол. Так, теперь вывожу второй конец этой резинки и дальше прошиваем. Это нижняя сторона, и с этой стороны не дохожу на 5-6 см до места, откуда начинал пошив маски. Оставляю такой небольшой проем, чтобы потом можно было вывернуть маску. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Вот так по периметру прошил, по углам здесь резинка закреплена. Вот так выглядят сшитые стороны. Теперь эти углы немножечко подрезать можно. И теперь начинаем выворачивать ее. Вот так она выглядит. Резинки по углам все хорошо. Теперь необходимо посадить эту алюминиевую полоску и закрепить ее. Длина этой полоски 10 сантиметров. Заводим вовнутрь. Посередка так распределяем. Так. И теперь здесь сделаем прострочку. От края отступаю где-то миллиметров 4-5 по ширине полоски. Полоска на месте. Она вот здесь находится. Теперь необходимо зашить в нижней части проем, который был оставлен для выворачивания маски. Прострочку делаем по всей длине маски, аналогично как вверху. Все прострочил. Так, все закончил прострочивать. Вот так оно выглядит. Теперь необходимо сделать три складочки. Здесь необходимо правильно сделать складку, чтобы нижний изгиб с наружной стороны смотрел вниз, а не вверх. Вот эта нижняя часть. А с пластинкой будет верхняя часть. Сверху отступаю 3 сантиметра приблизительно. Беру иголочки в руки. Сейчас я вот так вот складываю. Раз. И вниз делаю захват где-то на 1 сантиметр. Вот здесь должно быть у нас вот, с торца где-то 1 сантиметр. И иголкой закрепляю. Вот так закрепил иголкой. И в другую сторону тоже самое. Берем иголку и закрепляем. Все, так первую складку закрепил. Теперь делаем вторую складку. Вторую складку тоже делаем где-то на сантиметр и чтобы она доходила до этой складки, не переходила выше, потому что будет большое такое утолщение. И тоже берем иголку и закрепляем. Все, так вот закрепил вот две складки и с этой стороны аналогично берем иголку и закрепляем. Все закрепили и еще одна складочка осталась у нас. Так же самое, берем изгиб. И закрепляем. Берем иголку и закрепляем. Давайте замерим, какая здесь ширина. 9 сантиметров. И эту сторону также же само. Аналогично делаем закрепление. И мывавочку закрепляем. Теперь их будем прострачивать. Так, одну сторону закончил. Так выглядит одна сторона. Аналогично прошиваем и другую сторону. Все, вот так выглядит данная маска. Каждый желающий сам сможет пошить такие маски. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.